Приветствую на канале Шарабара. За данное видео хочу поблагодарить своего подписчика Эмо Маппер. Гоу про загробную жизнь во всех религиях. Эмо, я это планировал делать, но ты меня немножко ускорил. Спасибо тебе большое. Сейчас мы будем говорить про рай у различных народов. Так что прошу всех поблагодарить нашего Эмо за данный пендель, что ускорил меня. Почти в каждой религии или мифологии так или иначе присутствует такое место, куда попадают души тех, кто вел себя хорошо и правильно в мирской жизни. Как именно выглядит то самое место, которое можно назвать раем в представлении различных религий и верований. Посмотрим. И начнем с античной мифологии. Элизий. В общем-то его называют по-разному. Элизий, Элизиум, Елисейские поля или Долина Прибытия. Это особое место в загробном мире, где царит вечная весна и где избранные герои проводят дни без печали и забот. Сначала считалось, что на острова Блаженных Зевс может поселить лишь героев четвертого поколения, погибших в сражениях. Но позже Элизий стал доступен, скажем так, для всех блаженных душой и посвященных. В среди тенистых аллей праведники проводят блаженную жизнь, устраивают спортивные игрища и музыкальные вечера. В античности представляли, что рай находится по ту сторону Атлантики. Океана на краю земли. Прекрасный климат без осадков и сильного ветра. Почва плодородна и урожай обильный. Гомер так описывал рай в Одиссее, где пробегают светообеспеченные дни человека, где ни метели, ни ливни, ни холода в зимы не бывает. Где сладко шумно летающий веет стихи океаном, с легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным. Ирий Восточнославянская и восточно-польская мифология представляла рай как некую мифическую страну, которая находится на Теплом море, на западе или юго-западе земли, где зимуют птицы и змеи. Тоже название имеет райское мировое древо, у вершины которого обитают птицы и души умерших. Ири — это место на небе или под землей, куда отправляются и где обитают души умерших предков, куда на зиму улетают птицы и насекомые, а также уползают змеи. По народным поверьям, туда первые улетают кукушка, так, как у нее хранятся ключи, а последним Аист, Драхт. В древней армянской мифологии часть загробного мира, райское место, куда попадают праведники, называлась Драхт. Там стоит Портес, райский сад посреди которого растет мировое древо жизни. Кеннадс Цар, являющийся центром мира и символом абсолютной реальности, при рождении человека дух смерти Грох записывает на лбу человека его судьбу. На протяжении всей жизни Грох отмечает в своей книге его грехи и благие поступки, которые должны быть сообщены на божьем суде. Грешники, идя по мазе Камурджу, скользят и попадают в огненную реку, которая ведет их в Джок, аналог ада, а праведники проходят по мосту и попадают в Драхт да, Дословно переводится как «Дворец Павших», небесный черток в Асгарде для павших в бою, рай для доблестных воинов. Вальхала и правит сам Один, восседая на Алви. По легендам Вальхала представляет собой гигантский зал с крышей из позолоченных щитов, которые подпираются копьями. У этого зала 540 дверей, и через каждую выйдут 800 воинов по зову бога Хеймдаля во время последней битвы Рагнарёка. Воины, обитающие в Valhalla, зовутся Эйнхерии, каждый день с утра они облачиваются в доспехи и сражаются насмерть, а после воскресают и садятся за общий стол пировать. Едят они мясо вебря, Сихремнира, которого забивают каждый день, и каждый день он воскресает. Плют же мед, который дает коза Хейдрун, стоящая в Альхале, и жующие листья мирового дерева Игдрасиль. Поля Иалу, часть загробного мира, в которой праведники обретают вечную жизнь и блаженство после суда Осириса. В полях Иалу, или полях камыша, умершего ждала такая же жизнь, какую он провел и на земле, только она была счастливее и лучше. Покойный ни в чем не знал недостатков. Семь Хадхор, Непери, Непит, Селкет и другие божества обеспечивали его пищей, делали его загробные башни плодородными, приносящими богатый урожай, а его скот тучным и плодовитым. Чтобы покойный мог наслаждаться отдыхом, ему не пришлось бы самому обрабатывать поля и пасти скот. Гробницу также клали ушедми. Это деревянные или же глиняные фигурки людей, писцов, носильщиков, жнецов и так далее. Именно поля и алу стали прообразом Елисейских полей, Элизиум. В древнегреческой мифологии. Христианство, Ветхий Завет, Эдем. Райский сад, который, согласно Библии, был первоначальным местом обитания людей. Обитающие в нем люди, Адам и Ева, были, согласно традиционному представлению, бессмертны и безгрешны. Однако, соблазненные змеем, они съели плод с запретного древа познания добра и зла, совершив грехопадение, в результате чего и обрели страдания. Бог закрыл рай для людей, изгнал их, поставив на страже Херувима с пламенным мечом опять же христианство но новый завет царствие небесное новый смысл рая уже после грехопадения раскрывается как царство небесное куда вновь открыта дорога людям но уже после познания греха страданий и испытаний в которых раскрываются бесконечная милость бога и немощь человека можно даже сказать что это рай после ада после опыта зла и свободного отвержения ада святые наследуют рай после земной смерти и воскресения в новом мироздании не зная ни болезни ни печали не невоздыхание ощущая непрестанную радость и блаженство ислам джанат это такое место в котором после судного дня будут вечно пребывать мусульмане праведники рай имеет огромные размеры и несколько уровней для различных категорий праведников в нем будет не холодно но и не жарко он создан из серебряных и золотых кирпичей с ароматным запахом мускуса. Для праведников в раю уготована еда, питье, прохлада, покой, роскошные одежды, вечно молодые супруги из райских дев и их собственных жен. Однако вершиной райских благ будет возможность лицезреть Аллаха. Праведники, попавшие в рай, будут в возрасте 33 лет. Буддизм. Сукхавати. В буддийской мифологии это рай, управляемый Буддой Амитабхой. Почва и вода в Цукхавати благородна. Все постройки выполнены из золота, серебра, кораллов и драгоценных камней. Все обитатели Сукхавати это бадхисатвы высшего уровня, которые там же достигают нирваны. Они живут неизмеримо долго и наслаждаются беспредельным счастьем. Вообще буддисты верят, что после смерти тела душа умершего человека переселяется в другое тело реинкарнация. Эти многократные переселения души из тела в тело на языке буддизма называются сансарой. Райят, правда, тоже существует. Но это не место для вечного блаженства и вечных мучений. Это просто одно из переселений души. После временного пребывания в раю, либо аду, души снова возвращаются в земное тело. После долгого, очень долгого пребывания в сансаре, души особенно заслуженных праведников попадают в особое место. И в особое состояние, которое и называется нирваной. Она похожа на рай тем, что это тоже блаженство. И при том, блаженство уже вечное. Однако, в отличие от рая, в нирване нет никаких форм деятельности. Это блаженство, похожее на сон. Душа каждого буддиста стремится разорвать круги сансары, бесконечная смена рождения и смерти, и выйти в Нирвану, которая представляет собой некое небытие, умиротворение и покой. В строгом смысле, нирвана это своего рода постижение некой безусловной истины, освобожденный разум, не имеющий более связей с бренным миром. По версии одного направления буддизма: Тхераваду это учение старцев, нирваны может достигнуть только узкий круг лиц монахи, сторонники другого течения махаяны, большая количество. Более лояльны к простым смертным и допускают мысль, допускают, что миряне также могут как бы преодолеть водоворот сансары индейцы. Представления разнообразных индейских племен о различались, но в основе было представление о том, что после смерти душа должна совершить путешествие и преодолеть испытания. На пути ее встречали, в зависимости от культуры, суровые ветра, ливди, священные животные, аллегории грехов и все возможные искушения. После успешного преодоления всех опасностей, душа достигает прекрасной страны, где цветут деревья, поют птицы, устраивают празднества с фигами и маисовым пивом, танцуют и поют. Индейцы, верили, что перед раем душу ждут жуткие испытания. Между тем, у ацтеков было три различных рая, куда попадали души после смерти. Первым и самым низким из них был Талалакан, страна воды и тумана, место изобилия, благословенности и покоя. Второй это Тлилан-Тлапалан, был раем для посвященных и описывался как страна бесплотности, предназначенная для научившихся жить вне своего физического тела и не привязанных к нему. Высшим раем считался Тонатиухикан или Дом Солнца, где обитали лица, достигшие полного просветления. Таково вот представление о рае в различных мифологиях и народах. На себя позвольте откланяться. Счастливо.